Это кровь девственницы. Я понял, я все понял, я понял, я услышал, все хорошо. Уйди, уйди, уйди, нет, нет, нет, нет, блядь! Какой бы рецепт маме больше? С грибочками. В сливочном соусе Ты собрался, Да тебя а -а -а -а -а -а! <с Army> Ты как там появилась, ты же туда ходила Не, не боюсь О, строить... а -а -а -а! ты что, ебанулась? Какую экскурсию? Да залезь сколько хочешь, а Только отвали от меня Окей, богатые здорово! сегодня продолжаем с вами проходить Resident Evil 8 или Village, опять же, или, по-моему, просто 8 Village В прошлой серии мы с вами остановились на том, что нам, ну, нам нужно найти покоя Димитреску Неплохо нашли постоянные патроны а, Потому что нам этот торговец, о, подсказал, помог нам, сказал, что Роза может находиться в ее покоях мне просто кажется то, что это травмоопасно сюда идти, если честно. Ну, вы видели эту больную женщину. К тому же, как, по-моему, в триллерах показывалось, у нее еще и когти здоровые. Вот. О, 500! Слушайте, неплохо. Безрезультатно. Ну, как всегда, собственно, да. Нужно, наверное, либо... Ну, как-то его запустить, наверное, нужно. Три дочки Белла, Кассандра и Даниэлла. Вот здесь вроде вот, вот выглядит такой вот счастливой семьей вот. Посмотрите на них Вот здесь такие красивые, а на деле такие уродины Ладно Извиняюсь А, здесь я уже все взял Да, просто серия там перепутал статую с Гоголем Это тоже нормально Здесь ничего нет а, Ну, я здесь был У меня по заданию нужно Вот что-то вот с этими статуями сделать Только я пока не... А, слушайте, вы видите, да? Вы видите, это голова чьи-то. Ну, это... Надо статуи найти. Ну, давайте поищем, что Так, в тот раз меня чуть не сожрали именно вот здесь. Может быть, здесь что-то есть. Вообще, это похоже на... Именно отсюда я сбегал, то есть здесь, наверное, покой Димитреску. В тот раз я отсюда тоже из шкафчика все забирал. Да, это покой Димитреску. Вот они. Стрелять, я так понимаю, в них вообще бесполезно, в принципе. Поэтому патроны тут тратить... Не хотелось бы в пустоту. Так, ну я так понял, вот они, покой Димитреску, Или это просто ее комната? Ну, другая. Даже здесь я ничего не нашел. Здесь ничего нету. Хорошо, давайте еще поищем, может найдем Я все-таки только малую часть комнат пока что смотрел Где я еще не был? Здесь комната торговца Сюда я вроде ходил Или нет? А, нет, здесь я тоже был, да, здесь я тоже был, я здесь спускался Я не был наверху и не ходил вон туда Ну, прям чтобы основать, наверх я туда не, не, не поднимался да и внизу я, кстати, тоже не был. Заперто с другой стороны. Ну, конечно, собственно, как всегда. А, это торгу... Герцог, что-то пугаешь меня так. С им кашлем. Да, вот здесь я не был. Wine room. Что это такое у нас? Так, тут это винный погреб, тут вечно какие-то места, с чем можно взаимодействовать, только у меня ни хрена нету в инвентаре. Или это, знаете, бутылочку вина чисто надо. Туда вставляешь какой-то предмет, короче, тебе падает бутылочка вина, так расслабься. Просто отдохни. О! Вандал недоделанный. Слушайте, а тут можно все разбивать? Что все разбивать, я думал здесь нельзя это разбивать Ладно Хорошо Так, еще одна а... О, голова, кстати В смысле нельзя это использовать так Ты видишь тут а, кольцо с бордовым глазом Самоцвет в виде А, видео это плохо закреплено Постараться его можно вытащить Ну так может вытащим Можно вытащить со своим... А, вращать... Вот, все, да, и это вот сюда нужно поставить Сейчас только разломаю, заберу деньги Вот, да, слушайте, сюда... Опять вы! Опять вы! Отвали! Уйди, дрянь! Все. Гадость. Давненько я мужиков не вскрывала. Отвали. Я тебя повешу, скрою и буду Отвали, я сказал. Твою Ты мать тут. Сам что Это, короче... Я больше не могу терпеть. Это три озвучки, которые Сиану озвучила. Ведьмахе, ломай, придурок! Все, давай, вали, вали. Тихо-тихо. Ух, тихо. мать твою. Все, я слинял от нее? какая ты слабенькая. Отработала первый день в замке, я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказались никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. А, погоди, кстати, я там еще хоть. Прошло две недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне повезно. Горничная Аделла допустила ошибку, и мисс Даниэла полоснул ее ножом по... Поли... Нихера себе сервис. А по ночам я слышу вой, будто призраки брутят по коридорам. Хочу домой. 23 июня. 8 июля. Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спёртый воздух. И тогда я не... слегка приоткрыл окно. Они зарали: закрой, закрой сейчас же. Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда не возвращаются. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. Ну, по-моему, тебя, наверное, отправили в этот подвал самый. Так, тут у нас тоже какие-то бутылки лежат. Ну, тут хотя бы нет кишков, как у бейкеров. На это будет спасибо. Хотя тут все равно хватает больных, ненормальных... Не так, ржавые обломки, это для патронов у нас. Вот здесь можно пролезть. О -о -о -о! Вы видите? Может не стоит сюда идти, а? Посмотри. Это падло тут стоит. Она еще и смотрит прям сюда. Ладно. Ну не поверю, что она меня не заметила. Ну не поверю. Она здоровая, высокая, может, реально не заметила Так, патроны пистолета 56 штук в запасе, пацаны О -о -о. Нет, слушайте тут Хватает всего и сразу просто Так, она вышла в эту дверь Надо быть кретином, чтобы Идти за ней, и я именно есть такой кретин Мне сюда Не, ну на самом деле, по сравнению с резидентом Седьмым Здесь нет такой прям пугающей атмосферы Ну, нет такой прям нагнетающей, страшной, что за тобой кто-то следит Так что, если вы хотите, чтобы я прошел еще заодно и, вос... и седьмой резидент Я, правда, его знаю уже, но все равно То... Доверь... Доверься свету А может, мне его надо сбить как-то? Я, конечно, понимаю, что я сейчас тут не ходить, чтобы я прошел седьмой резидент, еще раз говорю, то... Напишите об этом. За это с вами пройдем. Там есть над чем обосраться. Я сильный. Я решил головоломку. У него, оказывается, это все время был фонарик. Покрыто зашегший... Ёпта, теперь посадить на этот пиздец. Что это такое? <связывая> Бля, какой тут капец происходит. Слушай, Итан, шел бы ты отсюда, по-добру, по Плесень какая-то, что это такое? Почему она черная? Толкан стоит. Так вот куда отправляли всех провинившихся горничных, да? Судя по сообщению. Не, подожди, там дверь так приветливо передо мной открылась. Ты гостеприимно меня к себе зовет, так что, что я, пожалуй, за... Я думал, здесь кишков не будет. А, будет. Будут они. Кандидаты. Ирина Михаила Лоис Ингрид. Забракованные. забракованные. Вы что, совсем, что ли? Так, ну какой-то ткань. Ничего нет, не вижу, по крайней мере. Опять толкан. Мисочка. Кстати, проверка деталей игры. Не, не ломается. Не рушится. Ладно. Так, тут куча каких-то сообщений, сейчас сяду поудобнее, Подождите. Ой. Ирина, здоровый аппетит. Михаила, здоровый аппетит. Лоис, здоровый аппетит. Ингрид, нервозность порой сильно встревожена. Что у вас тут происходит, блять? За. Еще пистолетные патроны. Мне вот истина не нравится, что они вот так вот шатаются. Тут. Ржавые обломки. Обломки металла. Кстати, что-то новенькое. Ты что такое, блядь? Дробовик. О! О, беги, дурак, беги, дурак. Ну их нахуй. О, о, вот сюда, сюда, сюда, сюда. Прыгай, прыгай, давай. Ну, ну, блядь, почему ты не можешь на залезть? Я как-то не обсираюсь, потому что у меня наверно слишком тихо. Блять, тут еще и ключ нужен. Они за мной, интересно, идут? А, нет, за мной не идут. Подождите, я что-то не понимаю, почему? У меня такой тихий звук. Я должен обсираться побольше. Не могу поверить, что Кассандра развела такой баран. Эээээ, -э не-не-не-не-не-не, отстань. Отвали, отвали. Уйди. Уйди. Уйди. <re0> <mostra> Уйди. Нет, нет, нет, нет, блядь. Какой бы рецепт маме больше? С грибочками а, В сливочном соусе Я лох Я немножко не туда пошел Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак Отъебись Тупая тварь, блять Отъебись, я сказал Хватит играть Я туда не пойду Отъебись, я сказал. Пошла вон. Пошла вон. Пошла вон, я сказал. Она еще и дверь закрыла. Да ей вообще до пизды. Да. да ей вообще до пизды. Уйди. Уйди. <свят> беги, беги, беги. Беги, беги, беги хорош хорош хорош слушай машина это ну красава я тебя, я тебя люблю ты же мой просто сладенький да ты сама страшная а вот воздух страшен позорная тварь Слушай, ты что, вампирша, а, что, а, что ли? Ты боишься света? Ай-яй-яй! А, Ай-яй-яй-яй! А, а, а! Тихо-тихо-тихо! Отвали! Я тебя не прощу! Ублюдок! а да, нихуя она прыгает, бля! Да ты смеешь скалить на нас зубы! Отвали! Отвали, отвали, овца тупая! От, отвали! Такие же пули не страшны, Только нет? Только нет! Да мне плевать на твой нож! умри! Взять, взять, взять Уйди я тебе и черв... Да заткнись ты, больше, больше дела, меньше пиздежа Ну тебя что, Медуза Гаргона посмотрела? Блин, ты, ты хочешь сказать, я убил? Я убил ее дочь? Что-то это было как-то просто, слушайте ложовая это какая-то девочка Вообще О, винишка. А, это для той комнаты с вином. А это кровь девственница. Я понял! Я все понял! Я понял, я услышал, все хорошо. Кровь девственница, так кровь девственница, ладно. О! Дульный тормоз. Это, по-моему. А, это для пистолета. И это для пистолета, использовать деталь. Я же правильно все нажал? Нет? А, вот, все. Да, теперь все хорошо. Замок несложный. Но у меня в любом случае отмычки нет, поэтому я его не открою. А, есть. Спасибо. Не, ну, слушайте, если я реально грохнул одну из этих... блять, это просто пиздец. Посмотрите на это, что это такое? Что творится? Деревянная статуя ангела. Вот это мне зачем, я пока не понял. А... А? Это какая-то другая комната? Нет, это не то, слушай. Ну Слушайте, я вернулся, мне теперь нужно в винную комнату зайти, походу Ну, я так понял, вот Димитреску будет вообще бесполезно в нее стрелять Мне вот сюда, потому что здесь э, кровь девственницы должна держать вот тут Я почти уверен О, а, я молодец Форох есть еще порох в пороховницах. Ключ откнуть. о Угу, ну не двор это у нас. А, это мне вот, вот туда как раз нужно. Вот туда вот мне нужно, да. Не, nee, не боюсь. Могу устроить. А, -а, а ты что, ебанулась? экскурсию <связывая> так не, не на нее пули не действует надо идти как но э -э -э к воздуху отвали в как-то входите входите у меня всегда есть новина <связывая> хотите что-то купить это читерство как а, сбежать от этой сути падлы тысячу Ебанус, у тебя расценки, мужик. Спасибо за покупку. С... Один дроп, один патрон за тысячу? Ах, да. Козлина. Удачи. Еще хоть раз я, блин, поведусь на твой сервис. Так, где эта паскуда? Так, ключ от ну вот, вот этот вот. Слушайте, я, я походу молодец, я очень четко от нее свалил. Понятно, здесь ключ какой-то нужен еще. Чисто присел, так отдохнуть Обломки металла Мне нужно купить у него улучшение Чтобы я мог Делать патроны для дробовика сам Потому что это полный капец Подождите секунду, ребят, дайте я сделаю кое-что Сейчас, секунду, секунду, секунду Дайте я включу вертикалку У меня что-то как-то лагает Ну, не лагает, дергается немножко изображение. Вот, сейчас как-то получше даже стало чуть-чуть. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Серьезно, ты меня тоже не заметила? Ты вы слепые все тут в натуре? Так, давай по-тихому, а. <смех> И там в зеркало не отображается. О, что ты сделал с моей дочерью? Я ее не трогал. Я защищался. Она напала на меня. Простите. О, карта. Карта, карта, карта успел. О! А! Бля, я подумал, я подумал, там она стоит. Искупаемся в крови, почему бы нет? Мужские взгляды женщинам презренны, а бедняков заботит лишь одно. Отдать платыки урожай отменный, чтобы поскорее, чтобы поскорее потекло вино. Поняли, да? А, Вращать статую. А, ты хочешь, чтобы вода ушла, типа? Вот, вообще кровь. А, подожди, это загадка. Это загадка, подожди. Мужские взгляды женщинам презренны, а бедняков лишь одно. Мужские взгляды женщинам презренны. Понятно, то есть не, нельзя делать так, чтобы мужчины смотрели на женщин. Так, стоп. Мужские взгляды женщинам презренны. Так, все, понятно, я отвернул их. А бедняков лишь одно — отдать владыке урожай отменный скорее так ну получается ты тоже мне должен сейчас отвернуться может вот так нет по моему я все напутал так мужские взгляды Жень, э, женщинам презренные вот вино Подождите, что-то я ничего не понял. Мужские взгляды женщинам презренны. Понятно. То есть э, у нас не должно быть так, чтобы мужик смотрел на женщину. Да. Бедняков заботит лишь одно. Отдать владыке урожай отменный. Может так? Слушайте А, у них только два положения Вкл и выкал. Вот Я догадался как это сделать в итоге И что мне это дало? Тут открыться что-то должно? А, да, ну смотрите какой подвал Вот тянет тебя реально в какую-то жопу. Почему ты вечно залезаешь в места, откуда потом хрен выберешься? Вот если бы сейчас еще и лестница сломалась, вообще вдвойне вспомнил. Не, я не мандал, извините, пожалуйста. Какого чрта? Как бы не ожил никто, слушай. И там мне кажется. А -а -а! Ты дур что ли? Уей. Это тоже твои дочурки. Сы тут еще один. беги, беги, беги, беги. беги. Просто не думай, просто беги Ни о чем. не думай! Уйди! Отвали! Уйди Беги! Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Ах ты сучара Короче, походу я сдох Да вы охуели что ли? Да, мне конечно Да, спасибо, спасибо. Полакайтесь мной еще. Видите, что ли, за стоп кадровый. Ладно, я понял, я лох. Я не понял, я заблудился. Я забыл, куда бежать. В смысле, забыл, я не знал, куда бежать. Какого счета? Нет, я могу чисто теоретически от всех от них отстреливаться просто. Тогда еще шанс какой-то будет. Выживание. Ну, давай, вставай, поднимайся. минус один. Но их тут много. Я могу попытаться от них отстреляться, но минус один. У нас еще один кристальный череп О. патроны. Подожди, что ты хочешь баррикадироваться? Может? А зачем? Хочешь сказать, здесь что-то важное есть? Так, еще. Ух, ебать. А. Не нравится, а не нравится мне того кольболько не. Умри. Еще один кристальный череп. Я все патроны сейчас пистолетные просру. Я понял, понял. Быстрее, быстрей! Последний патрон остался. Нет! Так, слушайте, я справился. Я машина. <с> я скорость, я ракета. Осталось понять, что делать. Куда идти. Все, я дошел до... дошел, блин, до выхода хотел сказать О, пистолетные патроны Вот что это такое? Что это за орудие пыток страшное? Ого это технологии Ух ты, слушать а тут, суть, как красиво Но тут симпатично Только не упади Не упади! О, там кто-то звонит. Зоя, это ты? А -а -а -а! а -а -а! Спрячься, дурак. Она меня не видит, серьезно? Я не верю в то, что она меня заметила. <moving> <park> <smans don't you know> это знаешь, когда тебе звонит реклама. <laughs> Матерь Миранда.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 Да к черту церемонию. Эта тварь заплатит мне за все. Я что сделал? Это твои курицы на меня нападают. Так, слушайте, у меня три патрона для дробовика. Этого чертовски мало. Ну, ну прям че. Я могу, конечно, пойти за ней. Как самый неадекватный человек в СИП ключ нужен. А, вот она повесила ключ а! О, Вот ты где! К чему это все? Ребенка в замке нет! Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан Заявился в мой дом! Посмел протянуть лапы К моим точкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть, как смеришь? Прощай, пизда, ты тупая. Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Хорошо. Ну, покажи свою силу. Так, пи... Я не знаю вообще зачем, а мне кажется то, что вот патроны вообще против нее использовать совершенно бесполезно, мне кажется, ей вообще на них будет поливать максимально. Они ее так поцарапают краску, знаете. Блин, вообще надо быстрее двигать, потому что она наверняка знает, куда все, это, все эти ходы ведут. Тут целый лабиринт. Так, вот еще один рычажок. Вот, тысяча. Фигу себе. Отбил один патрон дробовика. О! Блять! Я не пытаюсь убежать. Я разорву тебя. Ты, ты не увидишь свою дочь. А, да, вы не можете Вы не можете пользоваться правой рукой Потрясно Сука А, Ты Ну страшно А ты можешь как-то побыстрее, нет? О, рука Открывайся быстрее, сволочь Отстань Отстань от меня Да ёбля <гас> <гас> Сука, быстрее, быстрее, беги в <гас> <гас> да, <гас> да злись сколько хочешь, а, только отвали от меня Отстань! Отстань! Уйди! Главное не поворачиваться, просто не поворачивайся, просто не поворачивайся, дурак, просто иди! Не, прям слышишь, как она за мной идет? Ключ! Я не успею. Успел? Да мне пиздец, она сейчас сюда зайдет и все. Маска печати. Ты не сбежишь отсюда. Фу, что-то меня напугало. В а... сотрас <Слышит> <Что -то Слышит> левую. Пришивали. Кто-нибудь может объяснить, почему Идан может пришивать себе руки, просто полив на них лекарством? Хорошо. К черту этот замок! Так, все, я не буду поворачиваться, я буду просто идти. Просто идти, просто идти, просто валить отсюда нахрен. Смотрите, твари, блядь, там... Минус один. Ничего на улице, там быстрее, давай. Давай не будем с ними драться, но патронов не так надо. А, тут же выход где-то был, слушайте. Да-да-да, здесь был выход. Я здесь после стычки с этой... <тых> О, баный в рот. Валим отсюда. <тых> Все, я молодец. Просто сваливай. <тых> Укрой маской... А, мне надо найти четыре маски ангелов. Нет, сюда не войдет. Сюда тоже не войдет. И сюда не войдет. Значит, сюда войдет. А, мне надо понять, где еще я не был. Здесь я был. Так, стой. Давай я сначала к этому челику забегу, патронов у него возьму. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела. Так себе. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Спасибо. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Может, входите, пос... входите. Может, посидеть на дорожку, у меня а? есть Через слово Е, e, через букву Е e, посидеть. Так, э, э, схема патроны дробовика. Схема снайперские патроны, мины, лекарства. Блин, слушайте, очень сексуально. Мне нужны патроны пистолета Да охренеть, блядь. Нет, спасибо. Клинок, самура. Ух ты! Купить того, -то, пистолет новую другой. А у меня по... интересно, у меня похуже пестик? Uh, нет, подожди. Интересный давай... Выбор. Давай за одну тысячу купим. Схему патронов дробовика я, пожалуй, тоже возьму. Пистолет какой-то новый. Давай, Что, давай... Не терпится испытать? Большой магазин, кстати, еще купить можно будет. Так, ну слушайте, нормально. До новых встреч. Uh, Мощный модифицированный пистолет. А можно как-то посмотреть характеристики? Уровень 1. 130, 045, 27, 10. 130, 10. Да, блин, слушайте, у меня даже как-то получше пистолет-то будет. Ладно. Нужно найти маски. Одну я нашел. Надо найти еще три. О, а -а -а, Наконец-то мы Пошла ты в пень! У меня тут все, я, я спрятался в домике. Я в домике. Да слышишь, тебя находит? É! while orange Ooo Emmanuel ei ei welche não ты тварь. Ты как-то появилась, ты же туда ходила. Знаете, вот, вот такая музычка успокаивающая. Вот сразу вот начинаешь радоваться жизни, тебе вот сразу становится как-то спокойно, да? А, бля! Да. Да открой дверь, пусть пока посмотрит на тебя красиво. У тебя по болкам. Все, прям смотрит на меня. Не, если теперь она будет преследовать меня все это время, пока я буду здесь стоять... Ну, не стоять, пока я буду ходить по дому, то это, конечно, будет смешно. <с> Ладно, ребят, давайте на этом я серию закончу. У меня уже 40 минут э, серия идет. Серия веселая, <с> не знаю. Вообще <с> мне понравилось. Это было действительно весело от нее еще особенно бегать. Она меня пару раз все-таки жестко напугала. Вот. А, пока игра мне нравится, опять же, очень клевая, меня затягивает. А, наверное, сейчас пойду запишу Dark Pictures. Наверное. Да. Ладно, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Хватит старать, я тут прощаюсь. На этом с вами прощаюсь, богатыри. Всем пока-пока.